Газета Нью-Йорк Таймс опубликовала фрагменты якобы главного доказательства применения допинга российскими спортсменами. Речь идет о дневника Григория Родченкова, который он вел, будучи главой Московской антидопинговой лаборатории. Давайте посмотрим. Ну вот, по данным издания представлены две тетради с календарем в жестком переплете. Как видите, все записи сделаны от руки. На полях много разноцветных а, а, закладок в своих дневниках Рочинков фиксировал практически все: куда шел, с кем говорил и даже что ел. Я вот процитирую одну а, из а, приведенных записей. А, итак, 17 -е... 17... 17 февраля. Меня второй раз за три часа накормили обедом. сибас филей и суп фасолевый с бараниной. Доел виноград за мутко, шел пешком к 16-му КПП. Конец цитаты. Перед играми в Сочи в своем дневнике он выразил разочарование, что чиновники не придумали план, как перевести из Москвы пробирки с чистыми допинг-пробами. Лучшие спортсмены в течение нескольких месяцев собирали в баночке для детского питания и старые бутылки для соды мочу, которая была основа для того, что Родченков неоднократно называл планом в Сочи. А вот важная запись о самом допинге ее публикует «Нью-Йорк Таймс». 13 января 2014 года доктор Родченков написал, что помощник Родионовой Алексей Киушкин принес ему коктейль, известный среди чиновников под названием «Дюшес» – смесь трех анаболических стероидов и мартини. Доктор Рочинков разрабатывал формулу напитка для ведущих спортсменов, которые должны были его принимать во время Олимпиады. Госпожа Родионова его готовила и раздавала тренерам и атлетам. Киушкин принес кучу новостей, а еще он принес свежий мартини. Я тут же его выпил. Ну, кстати, вот эти, вот эти слова подтверждают, что он сам принимал этот допинг. А в записи в тетрадке, вот эти записи стали поводом, чтобы забрать медали у наших спортсменов. Просто записи в тетрадке, подлинность которых, если честно, под большим сомнением. Вот вы хоть раз ввели в дневник, очень часто бывают помарки, какие-то заметки на полях. Но тут ровный почерк, ни одной ошибки. Есть даже ощущение, что написано под диктовку. Мы попросили специалиста проанализировать почерк. Здесь же мы видим очень много изменчивости, очень сильное непостоянство в признаках. То есть у нас изменчивый наклон, изменчивый размер почерка. Это говорит об общей изменчивости и непостоянстве такого человека. Кстати, накануне Следственный комитет заявил, что Родченков мог создать ложные доказательства для ВАДА, так как имел удаленный доступ к информационной системе Московского антидобингового центра. Да и те самые пробирки, которые якобы подменили, вскрыть невозможно. Это подтверждают не только наши следователи, но и разработчики из Швейцарии. Отсюда возникает вопрос, а подлинны ли эти записи? А международный олимпийский комитет, если можно так сказать, проверил, поверил на слово Родченкову. Странное решение, когда речь идет о достижениях десятков спортсменов, которые посвятили всю жизнь спорту.